Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить пасхальное безы в виде куриц. Несколько вариантов. Вот такая курица в гнезде. Вот такая на палочке. Очень интересный вариант. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной готовить я буду на швейцарской меренге здесь у меня всего три белка 140 грамм соответственно в два раза больше сахара заваривала я ручным миксером так как свой планетарный я отдала в ремонт ну как бы по гарантии так вернула обратно и мы оставили муж оставил заявку на возврат средств какие были там минусы вы можете посмотреть видео где я делала обзор на данный миксер ссылочка сейчас у вас появится на экране насадки я буду использовать так, вот такая трубочка, травка. Трубочку можно даже не использовать, можно взять, просто мешок обрезать уголок. Дальше насадка листик вот с такой небольшой прорезью. Это уберу большую. И вот такая трубочка маленькая, где-то 2 миллиметра Сейчас окрашиваю и буду отсаживать и Итак, сначала сделаю гнездо. Насадкой травка, так? Зеленые. Вот такой кружочек, как венок получается, держу на небольшом расстоянии и давлю так, чтобы получ получились вот эти кучеряшки, потому что вот здесь потянула, они выровнялись и как-то не очень похоже на гнездышко. И еще одну сделаю, сейчас покажу. И гнездышко я сразу посыплю кондитерской посыпкой. Дальше вот у меня белая меренга с насадкой трубочкой. Здесь у меня пакет в пакет. так Белый цвет. Затем я буду менять насадку. И потом буду менять цвет. Сначала сделаю белых курочек. Туловище. Усаживаю ее так, раз и хвостик, и теперь голова. Пока оставляю в сторонке. Теперь делаю курочку на палочке. Как я делала птичек, сейчас ссылочка у вас появится на экране. Точно таким же образом делаю сейчас туловище. И теперь голову. Сделаю просто круглую мордашку меняю насадку на листик и рисую дорисовываю крылышки То же самое делаю желтых цыплят, куриц. Красила меренгу в такой розовый цвет или в такой сиреневый, делаю хохолок, клювик. И глазки либо глазки можно нарисовать любые по окончании сушки дальше уголок отрезала немного больше и уже для этих куриц Так, и вот эти кругленькие. Отправляю безе сушиться 2-3 часа примерно в духовку. Я оставлю на минимум газовые и открываю дверцу примерно на 10 сантиметров. Безе готово. Прошло 2,5 часа сушки. Вот эти курицы полопались, мордашки круглые. Я даже затрудняюсь, честно говоря, ответить, почему. Единственное предположение, это из-за того, что они просто круглые. Потому что все остальные курицы в порядке. Это очень странно. Так, Вот эти мне нравятся в гнезде. Курочки такие интересно смотрятся. Мне нравятся на палочке. Дети любят все, что на палочке. Так что берите на заметку. Можно отдельно в упаковочку фасовать. Будет очень красиво и вкусно. Ну и вот эти тоже. Ничегошные такие курицы. Кому это видео понравилось, было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.